16 февраля говорят, что вторжница Россия, это американский СМИ. Говорили они раньше. США, Америка, я их, наверное, путать буду, поэтому напиши в комментариях, как же правильно. И кто же нападет? Я так смотрел в ТикТоке, там большинство из Украины снимали про вторжение, или так, потому что у мне... меня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 это не случится, видите, это как-то слишком банально. Крым захватили, бас Луганск, там у нас пополам поделили, как я понял. Там еще нет военно-действия, но есть временные переговоры мирные. Как-то они собираются войском. а если с другой стороны смотреть, то...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 Потомтесь к худшему, что уже Россия вторглась в ваш город, и вы должны что-то делать с этим. прятаться, что-то делать. Поэтому слышите сигнал. знаете все безопасные функции, используйте самосохранение, потом уже помощь другим. У нас у каждого человека есть такая функция. Если прям такое придет. Ну, тоже, в принципе, можно сохранить это спокойствие. Ведь у нас есть еще помощники когда то магические всякое такое, только они как-то в закарпате живут. Некоторые, некоторые в некоторых странах они, они, они тоже могут защищать да, какими-то магическими способами, ведь и, в, в этом земле все реально, а в другом в другом галактике, которая говорит сейчас про космос, вот там эта штука не влияет, поэтому э, если попробуете Россия напасть, то то есть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 Нападет, упадет, именно нападет. Прям сейчас помню ежиком. Ладно, нам тут не волноваться, главное знать безопасность, готовиться к второму плану, а первому плану это все остальное. В общем-то судный ролик о том, что нападет или не нападет. Грубо говоря, скорее всего, нет, и слишком банально Вот. И сколько мы нам снимаем, скажи, пожалуйста.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 В один самолет где-то там хотя бы 100 людей, то есть уже 10 сто тысяч, их там достаточно много было, один миллион людей на самолете, куда они делись, как-то слишком быстро.